Изготовление ключа Honda Accord на компьютерном станке с ЧПУ. Произвели ремонт замка зажигания, плюс по коду восстановили заводской ключ. Работает двумя пальцами. Вставляется идеально. Нарезка ключа очень хорошая. Получается, как будто он заводской.